Всем привет, с вами Тюш и да, я уже давно не, появял... не появлялся на канале. Это потому что я не на большом отдыхе, пока идет война. Потому что рано или поздно оккупации все равно пройдут. Время есть, нужно аудиторию свою не терять. Так что... Будет стрим на следующей неделе... Также ждём 6 дней уже, ну и там посмотрим. А если вы хотите дальше продолжать играть в проблок то подписывайтесь, будем веселяться играть, ну и тому подобное. А с вами был Тимошек Ферри. всем до встречи и пока.